Годы инвестиций сделали российскую армию смертоносной силой. Британское издание The Times проанализировало современное состояние российской армии. Главный посыл материала в том, что сейчас Россия является более боеспособной военной державой, чем в любой другой период после распада Советского Союза. По оценке редактора справочника The Military Balance Джеймса Хакета, после конфликта с Грузией в 2008 году Россия вложила огромные средства в модернизацию своих вооруженных сил, полностью обновила танковый парк и тяжелые артиллерийские системы, а также реорганизовала ВМФ. Доктор Джон Чипман Генеральный директор Международного института стратегических исследований ИС, считает, что опасения, вызванные ростом военного потенциала России в последние годы, мотивировали европейские страны к увеличению оборонных расходов. Они выросли на 4,8% в прошлом году, это самые высокие темпы, зарегистрированные для какого-либо региона мира. В частности, Великобритания обогнала в мировом рейтинге по этому показателю Индию и заняла третью позицию после США и Китая. Джон Чипман подчеркивает, что сегодняшняя армия России сегодня кардинально отличается от той, что участвовала в короткой войне с Грузией в 2008 году. Сейчас она в основном состоит из контрактников, а не призывников, а ее вооружение, включая ядерный арсенал, гораздо более современное. Российские крылатые ракеты могут поражать цели на дальности более двух тысяч километров, кроме того, у России есть эффективная мобильная система ПВО и современные военно-воздушные силы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.